С Балтийских глубин Вверх стремится гранитной стрелою Славный город Кронштадт Он для русского флота Оплот Здесь Андреевский флаг Расплескался волною морскою И святой Николай Этот город веках сбережет Мор! Море, Балтийское море Чайки с снегом на сером просторе Море, море, Балтийское море И великий Кронштадт В государстве морском Славный город, великий Кронштадт И великий Кронштадт в государстве морском Славный город Великий Кронштадт Славный город Сетина С нелегкой морской судьбою Своей грудью в тельняшке Закрыл Ленинград от беды Весь изранен в боях за отчизну Но духом не сломлен Наделенный морской судьбою, он и не победит. Море, море, балачийское море. Чайки снегом на сером просторе. Море, море, балачийское море.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 Смешиной, словно ежик заерошены, Вдоль морского собора булыжной идет мостовой, В трех девятках служить, Впереди еще много хорошего. Город принял его, по вперед поведет. Станет он мореходом и хлеба морского изведает Будет хлеб то соленым и многое будет не так И куда за судьбой морячок не последует Где бы он ни бывал, никогда не забудет Кронштадт Внегомонастером просторе, море, море, Балатийское море, и великий кроштат в государстве морском, Славный город, великий кроштат, И великий кроштат в государстве морском, Славный город великий кроштат.